Еще впереди, какие нас ищут награды, Когда отойдет, отомрет, от отболит, Какими мы станем, ребята? Когда отойдет, отомрет, отболит, Какими мы станем, ребята? Когда заболит, непогоде плечо пробитое возле герата и память толкнется весок горячо какими мы станем ребята и память толкнется песок горячо какими мы станем ребята Спасибо. Спасибо.